АТ изготовила узлы для демонстратора двигателя Сэджес Нью, объединенная двигателестроительная корпорация. АТ изготовила три узла для демонстратора перспективного двигателя ПД-8. Его разрабатывают для импортозамещенного среднемагистрального пассажирского самолета Сэджес Нью, как сообщает Ростех, испытания демонстратора с узлами начнутся в марте. Сэджес 100 – первый пассажирский самолет, разработанный в России после распада СССР. Он впервые поднялся в небо в 2008 году. При длине 29,9 метра размах крыла Superjet 100 – 27,8 метра. Самолет может пролетать до 4,5 тысячи километров на скорости 830 км в час и перевозить от 87 до 108 пассажиров в зависимости от версии и конфигурации. Сейчас Cajaz 100 оснащаются турбовентиляторными двигателями с AM 146 которые разработали от «Сатурн» и французская компания «Снэкмо» в нулевых. При длине 3,6 метра, ширине 1,9 метра и высоте 1,7 метра сухая масса СМ – 2,3 тонны. Во взлетном режиме двигатель развивает тягу до 75,9 кН. Сэджест Нью – импортозамещенная версия Суперджета 100. Главное новшество в нем – перспективный российский двигатель ПД-8, который создается на основе технологий, полученных при разработке ПД-14. Тем не менее, главный конструктор этой программы Кирилл Кузнецов недавно сказал, что сертифицировать САДЖЕСНЮ будут без ПД-8. В мае прошлого года отсобрала первый опытный газогенератор перспективного авиационного двигателя. Сейчас газогенератор проходит сертификационные испытания на стенде. Ростех 22 февраля сообщил, что АТ изготовила три узла для демонстратора ПД-8. Они предназначены для привода элементов силовой установки и обеспечения ряда систем самолета, таких как электрогенератор для салона и гидронасос для управления механизацией крыла. Каждый узел состоит из центрального привода, коробки приводов-агрегатов и угловой конической передачи. Демонстратор перспективного двигателя с узлами начнет проходить испытания в марте. Также в этом году Ростех планирует собрать узлы для опытной партии двигателей ПД-8. Ранее мы писали про испытания российского детонационного двигателя, которое проводит АД. Разработчики говорят, что он позволит в 1,3-1,5 раза увеличить дальность полета и максимальную массу полезной нагрузки летательных аппаратов. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик.